Трамплин делает любой активный вид спорта зрелищным. Однако трамплинам разные ногти не выглядят так эстетично, и мастера обычно исправляют этот недостаток. Как это сделать, и тем более на ноготочках, на которых есть длина, я покажу в этом видео. Смотрите внимательно, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Изначально я покрыла ногтевую пластину тонким слоем каучуковой базы. Заполимеризовала его и теперь наношу жесткую базу на ногтевую пластину. И именно ею буду выравнивать. Почему жесткую? Наш ноготок не только трамплинообразный, но он также имеет существенный длинный свободный край. И чтобы в конце и во время носки материал не проседал, я наношу именно жесткую базу. Она не проседает. Вы можете наносить гель. Разравниваю кисточкой. Так как накоток имеет глубокую впадину, я буду выравнивание делать в два этапа. Первым этапом разравниваю ноготок, помогаю тонкой кистью, если есть необходимость. Убираю материал со свободного края, чтобы на нем не было натека. Переворачиваю ноготок. Вот такой результат получается после первого этапа. Полимеризуем в лампе его и наносим укрепление вторы, вторым слоем. Вначале тоненько по всей площади ногтевой пластины, запечатываю и ставим капельку, которую будем разравнивать. помогаю кисточкой обязательно с боковых сторон тонкой кистью я поправлю материал чтобы на боковых сторонах ногтевой пластины не образовались ямочки и комочки базы это усложнит в дальнейшем покрытие цветным гель-лаком особенно если это будут пастельные тона вот такой результат у нас получился. Теперь ноготочек можно полимеризовать в лампе. Обратите внимание, когда я переворачиваю ногтевую пластину вниз, я обращаю внимание на архитектуру ноготочка. И немного приподнимаю свободный край вверх, чтобы материал стекал именно к вершине. Такой ноготок можно полимеризовать в лампе. Помните, что у нас было? Обращайте внимание на положение руки вашего клиента в лампочке. Поправляйте пальчик, он должен лежать в прямом положении, чтобы избегать затекового материала в одну или другую сторону. Итак, подводим результат, вот что у нас получилось. Совершенно другая история. Помните, какой ноготок был в самом начале? И вот теперь его форма. Она исправлена. И любое цветное покрытие, дизайн будет выглядеть на нем красиво. Обратите внимание, свободный край не утолщен. Материал к свободному краю сходит на нет. Соответственно, линия волоса тонкая.